эй hey, hey. Привет, ребята! Вы на канале Фалентаган. Сегодня я вам буду рассказывать... Что я вам буду сегодня рассказывать? Сегодня я буду вам показывать реплей своего боя на карте «Провинция» на танке Hellcat. Это американская птшка шка шестого уровня. В этом бою она у меня не прокачанная до конца. Экипаж у нее не прокачанный. Лампочка не вкачана. И ни одного перка в экипаже не вкачана. Почему я решил записать этот реплей? Потому что, как мне кажется, он очень примечательный и показательный. А показателен и примечательен он тем, что он показывает, что даже такой игрок, как я, с всего лишь 49% побед на непрокачанном танке, с непрокачанным экипажем, может внести решающий вклад победу своей команды. А как мне кажется, я внес как раз таки решающий вклад в эту самую победу. В начале боя я решил поэкспериментировать с всякими позициями. Встать вот за этот камушек, за этот кустик и попробовать пострелять по позициям, которые сейчас справа находятся. Там вот и хелкат светился, но уже погиб. И РЛ и ЛКВ-65-2. Но... Так как лампочка у меня не прокачана, я не знаю, когда свечусь и отхватываю кренделей здесь от вражеской команды, от артиллерии и от остальных. Мне бы, конечно, уехать с этой позиции, но я решил подождать, постоять здесь. Почему? Потому что Т-52 может поехать в эту сторону и подсветить наши позиции, тем самым подставив наших топов под Огонь вражеской артиллерии. Кроме того, у меня здесь э, сломана боеукладка. И я жду, когда пройдет 50 секунд, после которых я смогу починить эту боеукладку и более эффективно воевать. Поэтому я еще, все еще здесь стою и жду. Вот погибает Т-52 вражеский. Погибает МТ-25 вражеский. Еще один светляк. Остается только один вражеский светляк. И пока он нигде не светился. Наш AMD 178 б пока на нашей половине карты находится. Но начинает движение, по-моему, он начинает движение в сторону вражеских позиций. И, возможно, он подсветит третью линию. Т-52 союзный пока просто стоит за домиком и никого не светит. т 34 и ЛКВ заняли позицию на балкончике вот в квадрате С2 и пока ничем не заняты. Тут я еще пробую встать за кустики, думаю может быть кто-нибудь подсветится но никто не светится, я срочно выезжаю назад. Задний ход, конечно у этой ПТшке очень медленный вот АМД уже приближается ко мне он проезжает мимо и, наверное, сейчас он едет уже к третьей линии, чтобы подсветить вражеские позиции на этой самой линии, забравшись по тропинке. Впоследствии этот АМД погибнет, погибнет из-за паники. Он увидит вражеского ОИ, так перепугается. Мне кажется, он перепугается из-за него, из-за увиденного ОИ вражеского. И просто бросится с скалы. Я начинаю движение. Надо было... Но возможно, постоять на том, на той позиции и пострелять, потому что сейчас все-таки враги подсветятся. Но все-таки я принял решение поехать за шкой и тоже что-нибудь там поделать. Может посветить или может пострелять в упор в кого-нибудь. В принципе, там такая возможность есть, потому что С слева, получается, никто не может меня стрелять. Могут только... С нашей половины карты меня стрелять. Но, в принципе, можно здесь засейвиться. Я не знаю, каким образом получилось так, что я синхронно двигаюсь т 34 -85. Может быть, он э, заметил мое движение. Но я-то точно поехал за ним. получается. Вот он начал двигаться, и я решил двигаться. И вот так мы синхронно движемся. т 34 упарывается на ульнишку. Я тут немножко замешивался, что ли. и Получается... Выдвинулся тоже на ОИ дал первый шот, второй шот. Пытаюсь его загуслить, но никак не получается. Только на третий шот он гуслится, но при этом не пробивается. Хотя надо было просто его убивать, да и все. Но я вот несколько шотов пустых дал, только на четвертый шот он погиб, забрав с собой нашего т 3485 Конечно, вот я сплоховал. Надо было лучше сыграть, надо было убивать ишку и тут подкатывает, подкатывает вся тяжелая артиллерия вражеская. Смотрите, КВ-2 упарывается на нас, и он творит что-то непонятное. Он делает шот. Естественно, у него перезарядка очень долгая. Также упарывается на меня, и АРЛ-44 почти убивается от меня тараном. При этом КВ-2 становится бортом ко всей нашей артиллерии. Умудряюсь я его даже поджечь, Он тоже погибает. Тут вкатывается на нас еще и ЛКВ-65-2 и тоже погибает под ударами наших стволов под, от выстрела... Я даже не знаю, КВ-85 его убил по моему засвету. Единственный, кто адекватно здесь сыграл, это вражеский экскалибур, который меня убил аккуратненько из-за домика и скрылся. Все. Получается два танка Т-34-85 и Хелкат разменялись на всех вражеских топов и еще вражескую ПТ-шку. На этом, в принципе, бой можно считать законченным. Тут остается дело техники. Просто ОИ, КВ-85 и АТ-8 должны э -э -э -э, уничтожить вот всех оставшихся вражеских... вражеские оставшиеся танчики. Единственное, конечно, остается... Т... Шкода Т-25 Она, конечно, тоже могла бы решать Наверное, что-то Если бы уехала, засейвилась на свою базу Но она решила упороться тоже Обо а все наши стволы тут, Напала на Союзную артиллерию Две штуки уничтожила Ну, естественно Ей там долго жить не дадут Вот она уже погибает Ее просто живьем съели Несмотря на то, что она Умудрилась много настрелять еще и насветило там, поэтому за свету отстрелялась вся вражеская артиллерия, очень сильно покусала наших. У нас осталась всего лишь одна Арта, ОИ, КВ-85 и АТ-8. У врагов остался только Экс-Калибур и три артиллерии, М-44. Вот. Ну, у противоположной команды, в принципе, они-то не являются мне врагами, они просто команда противники наши вот. сегодня они во вражеской команде сегодня завтра или в следующем бою они могут оказаться вместе со мной э, в зеленой команде моими союзниками поэтому даже называть их врагами язык не поворачивается это просто игра и просто наши оппоненты в данной конкретной катке так Ои. И КВ-85 выдвигаются. Сейчас я ускорю, в два раза ускорим. Давайте камера переключилась на оишку. Вот они движутся, КВ-85 движется в сторону вражеского респа. Конечно, КВ-85 движется неаккуратно, довольно таки. Вот он жаждет, жаждет крови, жаждет хпшки, жаждет дамага. Движется вперед, к победе. В итоге КВ-85, конечно, сольется. Движется он открыто. Очень довольно-таки неаккуратно. ОИшка, конечно, сейвится. Вот он сейчас слева пойдет, через кустики. Конечно, это более грамотное действие, я, я считаю, как мне кажется. А как вы считаете? Пишите в комментариях. Он движется, движется, движется. О, и КВ-85 поднялся на... Вражеский рез практически засветил артиллерию вражескую. Выстрел по ней дал. Также по ней отстрелялась артиллерия. И тут нашего КВ-85-го забирают. Если бы, конечно, он подождал ОИ, и они вместе вышли, наверное, бы они на двоих бы разделили дамаг вражеский и оба жили. Но вот так вот. КВ-85 погибает. Остается только ои и м44 на нашей стране и экскалибур и м44 на вражеской стране подсвечивается экскалибур сейчас по нему дает шот наша арта и тут экскалибур погибает от выстрела ой остается единственный м44 вражеский он стоит за камушком сейвится от нашей арты и Тут уже ОИ наглый просто на него прет, получает шот от него, но в итоге добивает. Вот такая вот победа. И вот посмотрите, даже будучи 49% игроком, не самым скилловым, на не самым крутом танке, на не прокачан... с непрокаченным экипажем и с непрокаченной пушкой, и так, далее, и так далее. Можно внести решающий вклад в победу своей команды. Так что желаю вам. Тоже удачных боев, веселых, таких же веселых, курьезных, как у меня. Ну, во многом этот бой, конечно, можно назвать курьезным. Посмотрите, как слились вражеские тяжи, все вот эти. Ну и вот, пишите, как я мог лучше поступить в этом бою, как я мог больше настрелять э, дамага, больше насветить, получить больше экспириенса в этом бою и действовать более грамотно. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. И жду вас на своих стримах. Пока-пока.